Александр Попова, Здравствуйте. Вообще, по имущество наших домах будет как-то помещено в телевизор, холодильник, люстры, мебель? Уважаемый Александр, я так понимаю, вы по городу Белгороду, поэтому сейчас задача – вот окна, балконы, откосы, межкомнатные двери, входные двери. Мы рассматриваем опрос по имуществу, но будем рассматривать его в зависимости от дохода жителей. Потому что тоже могу сказать, уже сейчас видим, что, к сожалению, кто-то начинает уже воспринимать ситуацию, как возможность сделать за счет других источников ремонт, поменять окна на пластиковые, начинает разбивать кафельную на плитку, начинает бить окна. Начинает